погода. <смех> у нас еще вчера было 2 градуса а сегодня 22 и обещают морозы до 30 в москве и подмосковье какой-то невероятный к нам пришел циклон и очень резко похолодало да? не зря природа она такая мудрая и накануне у нас выпало очень много снега вот как будто бы земля заблаговременно одела такую теплую шубку у нас в этом году, вот прям 1 декабря, настоящая снежная и очень красивая волшебная зима. Ну вот, да. Минус 10. Астана минус один, дождь. Здорово, здорово. Отлично. Ну что, начинаем. Включили запись. Меня зовут Анна, сегодня 21 декабря. Такой, можно сказать, волшебный день. И я очень надеюсь, что мне удастся вас околдовать. И после нашего вебинара вы окончательно примете решение стать активным участником вебинарного проекта WebToken Profit. Ну, а кто уже им является? Я очень надеюсь, что найдет для себя какие-то полезные советы, фишки. Uh, я честно расскажу, какие ошибки допустила, <laughs> uh, какие мы применяем uh, стратегии. Итак, бинарный проект WebToken Profit. На самом деле это уникальный проект uh, нашего сообщества века, uh, который имеет шесть видов заработка и позволяет получать прибыль как пассивному инвестору, так и активному участнику. Мы с вами имеем 4 тарифных плана. Стандарт, премиум, люкс и максимум. Минимальный депозит, с которого можем стартануть, 100 долларов. Да, вы видите тариф стандарт. Мы получаем с вами ежедневный процент по депозиту 0,8%. И работает наш депозит 220 дней. Следующий тарифный план – премиум. Ежедневный процент по депозиту 0,9%, он работает 250 дней и стартует, когда суммарно наш депозит достигает 5000 и 1 доллара. Следующий тарифный план – люкс 20 тысяч и 1 доллар, 0,95% ежедневный и максимум 1%, начиная от 40 тысяч и 1%, он работает 310 дней. Какие же условия для открытия и работы депозитов? Ну, во-первых, я уже проговорила, да, что мы стартуем со 100 долларов. Естественно, все инвестиции создаются в Райда. Сейчас мы больше как бы пробежимся по маркетинг плану, а дальше я прям в цифрах покажу, как мы можем экономить или больше заработать, потому что все инвестиции создаются в Рай. Выплаты происходит в долларовом эквиваленте и, естественно, конвертируется опять-таки в райда. Все реинвесты возможны на сумму не менее 10 долларов. Предположим, мы поставили с вами депозит на 100 долларов, и 10% это 10 долларов. Как только ежедневные начисления достигли 10 долларов, мы можем с вами сделать апгрейд, и наш депозит уже суммарно составляет 110 долларов. Значит, следующий апгрейд, когда уже у нас 11 долларов на депозите. Да? Когда наш депозит 500 долларов, 10% это 50 долларов. Да? Делаем апгрейд, наш депозит, депозит вырос до 550 и так далее. И э, фишка нашего э, токен-профита, то что здесь происходит автоматический переход на более высокий тарифный план при достижении соответствующей суммы инвестиций. Да? То есть вот буквально две недели назад мы с вами говорили, говорили про ProfitBot. Там у нас каждый депозит работает отдельно. Да? И даже если сумма всех депозитов достигла 5000 долларов, все равно каждый депозит так и работает под 0,7%. Здесь, как только вы подошли к пяти тысячам и одному доллару, Сразу же тарифный план меняется, он становится премиальный, и ваша процентная ставка увеличивается до 0.9. Также 20 тысяч и 1 доллар, доллар становится ставка 0.95. То есть это просто замечательно. Ну и кто был в предыдущем бинаре, я, к сожалению, туда не вошла. Вот, то сохраняются все существующие ранги при подтверждении соответствующего депозита. Это мы сейчас с вами обсудили только один вид да, заработка, ежедневные начисления. Второй вид заработка – это бинарный бонус от депозитов партнеров. То есть мы с вами можем получать 10% от суточного объема меньшей ветки. Какие условия для получения этого бонуса? Ну, Во-первых, необходим иметь сам активный депозит, да? хотя бы 100 долларов. И, конечно же, наличие лицензии. Любой, даже минимальная лицензия за 50 долларов дает вам возможность получить вот этот бинарный бонус 10%. И вот здесь хочу сказать о ошибке, которую допустили, ну вот лично я допустила. А, учитесь на моих ошибках. <смех> я почему-то для себя решила, что депозит, он, э, вернее, лицензия, она работает у нас 200 дней. И я решила, что она где-то у меня там заканчивается в 20-х числах. И до тех пор как бы особо не всматривалась в цифры. Вот у меня почему-то так отпечаталось. И что вы думаете? У меня заходит партнер 16 числа который, в общем-то, полгода мы с ним разговариваем про веб-токен Profit. Он наконец-то созрел и зашел на очень хорошую сумму. А начисления я не получила. Думаю, как так? Не может быть. Захожу в кабинет, а у меня нет лицензии. Поэтому, ребята, прям, я не знаю, стикеры на компьютер, какие-то напоминалочки себе, оповещения. Чтобы вы точно знали не только день, но и время, когда у вас заканчивается лицензия, чтобы не упустить вот эту возможность. Итак, для получения бинарного бонуса необходимо лицензию любого уровня и э, сам, собственно, депозит. И тогда мы получаем 10% от суточного объема меньшей ветки. Следующий, третий вид заработка – это линейный бонус. То есть мы можем получать реферальные вознаграждения в зависимости от того, какую мы с вами лицензию выбрали – второго, третьего или четвертого уровня. Если мы с вами имеем лицензию номер два, которая стоит 300 долларов, она дает нам возможность получить не только бинарный бонус, но и линейный 5% с первого уровня депозитов партнеров, партнеров первой линии. Лицензия третьего уровня, которая стоит 1000 долларов, дает нам получить 5% бонус с, первого, с первой линии и 3% со второй. И следующая лицензия, да, последняя, которая стоит 3000 долларов, номер 4, мы получаем бонус с первой линии 5%, со второй и с третьей 1%. И вот здесь я тоже хочу сказать, какую ошибку допустила лично я когда стартанули я стартанула со 100 долларов причем хочу сказать сразу что это был не фиат а средства которые заработаны были в профитботе. вот стартанула со 100 долларов ну и конечно лицензию я взяла за 50 но это как-то логично да если я зашла на 100 долларов и сразу взять 300 долларовую лицензию как-то у меня в голове это не укладывалось вот но самое главное, что у меня не уложилось, то, что надо было быстренько эту лицензию поменять, а не ждать, когда она закончит свой срок. Потому что ну, 50-долларовая лицензия вы фактически можете вернуть, да, так скажем, отбить ваши инвестиции в первый же день, когда вы получите эти начисления 50 долларов. Да, то есть вот я сейчас говорила про партнера, да, который зашел, ну, предположим, на 500 долларов. Если у вас лицензия первого уровня, да, 50-долларовая, вы только получите 50 долларов. Ну, то есть вы за лицензию у вас пришел возврат. А если у вас есть лицензия второго уровня за 300 долларов, то вы получите 50 долларов и еще 5 процентов, то есть 25 долларов. То есть 75 долларов. Вот Представьте, насколько жирнее профит. Поэтому... Э не ждите окончания лицензии, если вот вы купили маленькую, а возьмите более профитную. Вот. И, конечно, если ну, как бы ваши люди стартуют, то рекомендуйте им сразу заходить на вторую лицензию. Так будет выгоднее. Вам человек будет благодарен. Четвертый вид заработка стейкинг. Да, то есть у каждого партнера в кабинете есть возможность заработать райда посредством стейкинга. Значит, стейкинг мы можем открыть раз в неделю. Допустим, сегодня вторник, и завтра, я, если вот сегодня что-то поставила, да, начинать можно с одного райда, если я сегодня поставила на один райда, завтра я пополнить его не могу, только через неделю. А теперь, есть лимит у стейкинга. А, значит, если я поставила депозит на 100 долларов, а это главное условие, да, то есть… Если у вас нет депозита, вы на стейкинг просто одно райду не заведете. Да? То есть у вас есть депозит на 100 долларов, и лимит вашего э, стейкинга в 5 раз превышает личный депозит. То есть на 500 долларов вы можете поставить в стейкинг. Вот. Если у вас 500 долларов депозит, вы можете на 2500 поставить стейкинг и так далее. Вот. Итак, какие мы получаем с вами начисления? первые месяцы 0,3% каждый день. Начиная с 5 по 8 месяц 0,4%, а с 9 и бессрочно 0,5% каждый день. Вот опять-таки мы очень долго высчитывали, что же выгоднее. Разгонять депозит и перейти к новому тарифному плану. Или все-таки стейпинг. Мы очень долго взвешивали, мы делали просчеты, но вот лично в нашей семье мы, знаете как, не пришли к единому мнению, и мы решили разделить. Стратегия у нас такая. У меня мы разгоняем депозит, вот, то есть мы его постоянно делаем апгрейды, увеличиваем. А допустим, у сына мы делаем увеличение в стейкинге. Мы пришли к такому консенсусу, что когда действительно это будет очень хороший профитный уже депозит, то в любой момент мы можем с вами снять на стейкинг, и когда ваши депозиты, допустим, достигли 20-40 тысяч долларов, вот, вы можете таким образом увеличить депозиты. Но изначально все-таки стейкинг он более профитный. Следующий, шестой вид заработка, ой, извиняюсь, пятый, пятый, это бинарный бонус по стейкингу, да, то есть от начисления партнеров а, меньшей ветки мы можем получить 10%, вот, и этот бинарный бонус по стейкингу, он суммируется вместе с депозитами, а, вот, бинарного бонуса, и а, он также имеет лимит, то есть свои ограничения по рангу, то есть если вы партнер, это 500 долларов, джедай uh, 750 аметист 1000 топаст 1250 сапфир полторы тысячи бриллиант две с половиной и так далее и шестой вид заработка это ранги ранги и подарки за достижения а, то есть вы видите допустим партнер это человек, который, ну, стартанул, да, то есть открыл любой действующий депозит хотя бы на 100 долларов. Следующий ранг «Джедай» – это когда объем вашей меньшей ветки составляет 25 тысяч долларов, ваш личный депозит минимально 1000 долларов и э, как, э, два личных у вас есть партнера в любой квалификации. Следующий «Аметист», когда вы разгоняете – объем меньше ветки до 85 тысяч а ваш депозит до тысяч, и у вас два партнера хотя бы в рамке джедай и так далее да то есть вы видите с каждым разом подарки все круче я желаю вам всем стать бриллиантами и достичь ранга black diamond это конечно очень круто да то есть автомобиль mercedes майбах подарок вилла стоимостью полмиллиона долларов в общем это очень-очень круто и давайте с вами немножечко разберем начисление по депозитам а да? вот только что мы с вами говорили о допустим стейкинге да и вот если сравнить допустим со стандартным тарифом до да, всего суммарно начисление такой вот чистый доход да если мы не делаем с вами апгрейды как иногда бывает с нашими партнерами поставили депозит и забыли про него и вообще не заходят в кабинет к сожалению вот у меня тоже есть такие партнеры которым нужно напоминать вот так вот чистый доход составит 76 процентов стейкинг конечно даст больше профита следующий уровень премиальный нам даст чистого дохода 125 процентов люк 166 а максимум 210 и счастливчики, кто успели мы зайти по промо, да, под 1% на 350 дней, чистый доход – 250. Это очень круто, очень круто. И давайте с вами разберем, сделаем такой расчет апгрейда и номинала нового депозита. У очень многих возникают вопросы. Я, честно, сама тоже не сразу это поняла. Поэтому давайте возьмем, ну, такой простой пример на 1000 долларов. То есть это, если вот посмотреть в наших кабинетах, то видно, что средний депозит такого уровня. Да? То есть у кого-то на 500, у кого-то на 5000, но вот 1000 долларов. И удобнее считать. Да? То есть сначала мы с вами узнаем сумму выплат тела в день. Да? То есть по тарифу стандарт наш депозит работает 220 выплат. То есть мы 1000 долларов делим на 220. То есть в день мы с вами получаем 4 доллара 545 центов. Да? То есть это сумма выплат тела в день. Допустим, прошло 30 выплат. Да? То есть мы должны 4 545 умножить на 30. Мы получили 136 долларов и 35 центов. И узнаем, какой же у нас остаток по депозиту. Да? То есть был изначально 1000 отнимаем 136, 35 осталось 863, И если человек сделает сейчас апгрейд, допустим, там, ну скажет на 100 долларов, да, больше не буду вносить, то в результате у него даже получается общая сумма депозита станет меньше, чем была изначально, поэтому я думаю этот пример показывает, насколько важно да, не упускать вот эту возможность, чтобы тело у нас не сильно да, проседало, вот, и как можно быстрее и быстрее разгонять и выходить на более высокие и профитные тарифы. А теперь давайте рассмотрим такой пример, как мы можем с вами сэкономить на разнице курса в кабинете и на бирже. Да, то есть мы знаем, что у нас в кабинете райда 6 долларов, а на бирже сейчас ну, в среднем около 2. Для удобства счета я взяла 2. Вот смотрите, для того, чтобы нам зайти на минимальный депозит 100 долларов, да, мы делим на курс в кабинете 6, нам необходимо 16 и 67 райда купить на бирже. А на бирже у нас курс 2. То есть, соответственно, нам всего-то понадобится 33 доллара и 34 цента. Наша экономия составляет 66 и 66 центов. Классно? А посмотрите следующий тариф премиум, да, который стартует с 5001 доллара. То же самое. В кабинете 6 долларов нам необходимо 833,5 райда. И по курсу 2 это будет 100 1667 долларов то есть экономия 3333 доллара Ну дальше вы видите и люкс и максимум да то есть выгода очевидно поэтому можно воспользоваться пока у нас действительно такой вот низкий и хороший курс и давайте посмотрим еще такой пример когда люди могут зайти ну, реально да ты говоришь там на тысячу долларов и человек так войдет он не будет вот что-то экономить а он заходит со стратегии заработать поэтому мы опять-таки возьмем тот же пример на тысячу долларов да мы покупаем на бирже необходимое количество райда так как курс на бирже 2 мы получаем с вами 500 райда а когда мы умножим и заведем в кабинет мы увидим 300 долларов каждый день да, мы будем получать 0,8%, это будет 24 доллара в день, и умножаем на 220 дней. То есть без апгрейда мы с вами 1000 долларов превратим в 5280. Классно? И если мы берем доходность по премиальному депозиту, да, допустим, те же 5000 долларов купили на бирже, у нас будет 2,5 тысячи райда, а в кабинете 15 тысяч долларов. Да? И если мы умножим на тарифный план 0,9, мы получаем с вами 135 долларов в течение 250 дней. То есть мы с вами получаем 33 750 долларов. Еще раз повторю, это без реинвестов. Да? То есть человек зашел и забыл. Но мы с вами знаем, у нас есть магия сложного процента, когда деньги, которые нам принесли профит, могут принести еще больше денег. Да? Мы помним известный пример Бенджамина Франклина, я не буду его повторять. вот А давайте с вами посмотрим, у нас есть с вами таблица. да Спасибо Алексею Корешкову, он давно ее разослал во все чаты. Вот. Я думаю, что многие знают, кто нет. Давайте с вами внимательно ее посмотрим. Да? То есть вот у нас депозит. Мы стартанем с вами с 1300 долларов. Тарифный план 0,8%. Да? То есть это стандартный еще уровень. 0,8%. То есть в день мы получаем начисление на 12 долларов. Да? В течение 12 дней мы придем к вами к сумму апгрейда. И уже у нас депозит станет... 1562 доллара. и так раз за разом да в течение года мы с вами получаем 5073 доллара. То есть в течение года просто делая апгрейды, да, никого не приглашая, не получая бинарный бонус по стейкингу, линейные начисления, партнерку, а чисто вот мы сами пассивный инвестор. Мы просто делаем постоянно-постоянно апгрейд, постоянно как только у нас есть 10% от суммы нашего депозита. В течение года мы с вами выйдем на новый тарифный план, премиум, 5 Соответственно, процентная ставка стала 0,9%. И вы видите, что уже начисления идут 45 долларов, Да. В первый раз уже за 11 дней мы придем к необходимой сумме для того, чтобы сделать апгрейд. То есть мы быстрее, да, в течение 286 дней выйдем с вами на новый тарифный уровень, на новый тарифный план 20 тысяч да, люкс. Следующий станет процентный уровень 0.95. да вот здесь таблички у меня нет, но буквально это произойдет за 120 дней. То есть буквально 4 месяца, и ваш депозит достигает 40 тысяч долларов. И процентная ставка становится 1%. То есть каждый день вам минимально приходит 400 долларов. Вы делаете апгрейд. Уже это все происходит, вы видите, за 10 дней, до да. Вот, и э, буквально через год, да, то есть э, на 360 выплату, да, день, вернее, у вас уже получается практически депозит достигает полумиллиона. Вот такое волшебство, да, то есть буквально за три года вы выходите на ежедневный доход 5000 долларов. Покажите мне такой проект, где пассивный инвестор может прийти к такому ежедневному доходу. А мы с вами знаем, что если он еще будет активным, да, и будет получать бинарные, линейные начисления по стейкингу, все будет происходить гораздо-гораздо быстрее. Поэтому, ребят, у кого еще есть сомнения, задавайте вопросы, давайте будем вместе разбираться. Вот. Может быть, пишите, да, вот чат сейчас нам откроют вот да записывайте вопросы у кого какие остались вот э, я пока такая мысль может быть знаете кто-то не хочет э, инвестировать в фиат вы посмотрите у кого в кабинетах наверняка наверняка или в ботике э, у кого-то просто без дела стоят райда или может быть в проекте 1090 даже если они у вас на стейкинге вот я например вывела все потому что посчитайте если у вас 50%, 60% или даже 70% годовых, да, в 10-90, и какие проценты вы будете иметь здесь? Вот. Я думаю, наверняка у многих 17-20 райда и больше просто лежат и не приносят доход. А вы сделайте этот вот первый шаг, откройте такой минимальный депозит, и вы войдете постепенно во вкус. Аппетит приходит во время еды. И, конечно же, вы пойдете дальше, дальше, дальше и дальше. Да. Ну, я вижу, что чат у нас вроде разблокирован, но вопросов нету, да? Тогда, я думаю, можно заканчивать. Сегодня у нас такой волшебный день. Да, 21 декабря, время святок, загадывание желания, поэтому смело чудите, творите, фиячьте, да? то есть мы сами творцы своей жизни и достойны всего самого лучшего, что есть в этом мире. Мы лучше, чем мы думаем о себе порою. Поэтому я желаю вам... Ага, ага, давайте тогда вопросы. Депозит можно апгрейд делать каждый день. Если, Андрей, если у вас достаточная сумма, допустим, 10% есть, да, конечно. Допустим, у вас 100 долларовый депозит, и за день к вам пришло 10 долларов. Вы тут же делаете апгрейд. Да. Леночка, благодарю. Да, Гульнара, спасибо. Ларис. Смотрите, да, вот вы спрашиваете, можно из 10.90 перевести в бинар и пополнить депозит? Да, конечно, Ларис, можно сделать так. Но знаете, я, например, перевела, да, абсолютно вот все, что у меня было, вот на стейкинге, что приносят веки, потому что это выгодней, это выгодней. Вы посоветуйтесь еще с вашим оплайнером, Обсудите, но это действительно лучше сделать так. Вы вы быстрее заработаете в бинаре и разгоните ваш депозит. Да, можно? Можно, Лариса. Андрей, а стейкинг обрет а делает... Да, да, все верно. Стейкинг раз в неделю. То есть вот сегодня вторник вы сделали. И опять-таки, если это говорите вы именно про стейкинг, значит в следующий вторник. Вы прямо увидите в кабинете, у вас появляется э, такая возможность. Да, верно, Гульнара, вы правильно делаете. Да, тоже вывожу бинар. Благодарю Арман, благодарю. Да, если какие-то вопросы остались, пожалуйста, задавайте. Если кому-то нужна а, вот эта таблица в сложных процентах, тоже а, можно в лидерский чат ее сбросить и а, будет. А, угу. Так. Осилия. Сумма стейкинга чем ограничена? Она ограничена вашим депозитом. То есть она не может превышать лимит более чем в пять раз. То есть, допустим, если у вас депозит на 100 долларов, то вы на стейкинг можете поставить на 500. Если у вас депозит на 500 долларов, на стейкинг вы можете поставить на две 2,5. Леночка, благодарю. Благодарю. Да. Это чтобы разогреться, у нас тут так морозно, а хочется тепла. <свят> <свят> да. Благодарю, благодарю всех за внимание. Вот. Я желаю всем больших чеков, офигенных подарков на Новый год. <свят> Порадуйте себя, своих родных, близких. Окружайте себя людьми, у которых есть цели, мечты, амбиции. Желаю вам всем здоровья, мира, добра, любви, счастья, изобилия и много-много поводов для радости. Благодарю всех за внимание, люблю вас, обнимаю. И до встречи в новом 2022 году. Да, да, праве, норма. Бинар – это бомба, это действительно флагманский продукт века. Всем спасибо за внимание. Благодарю.